Изменится ли климат в России? Новая волна полиомелита. Как проверить лекарственные препараты? Студенческая весна КФУ. Мы тебя ждали. Всем привет, в эфире Универ а в студии Илья Объявлены стипендианты правительства России по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики на второй семестр 2022-2023 учебного года. Среди них 39 студентов Казанского федерального университета. Им назначены специальные выплаты в размере 5000 рублей в месяц с 1 февраля по 31 августа 2023 года. Конгресс США и Белый дом приняли пятилетний план по климатическим интервенциям, который предусматривает создание оборудования для управления климатом, климатического оружия. Насколько это реализуемо и чем грозит, расскажет наш корреспондент.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 то есть, только стоит засуха на длинный период, и страна может потерять урожай. Уводление, например, град, или термин, на самом деле, это в настоящий момент маловероятно. Почему? Потому что атмосферный процессор...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 Самую страшную инфекцию полиомелита снова находит в России. Можно ли уберечь себя? Казалось, вот давно забытые болезни. Расскажем в сюжете нашей новостной службы. Полиомелит когда-то был одной из самых пугающих болезней в мире страдали от него в основном дети, а самыми страшными последствиями инфекции была смерть или необратимый паралич. Последняя крупная вспышка полиомилита в России была зафиксирована в 1996 году в Чеченской Республике. В то время из-за войны о прививках практически забыли. Это и стало причиной распространения инфекции. К 2017 году болезнь была практически побеждена благодаря вакцинации. Тогда, по официальным данным, заболели всего 22 человека в трех государствах. Но почему же спустя столько лет снова вернулась. Это локальные вспышки в определенных регионах нашей страны. И связано это с тем, что в этих регионах традиционно мало прививают детей от полимиевита. В тех регионах, где прививают как положено, таких вспышек не наблюдается. Теперь болезнь неожиданно вернулась. Возможная вспышка полиомелита в России связана с отказом от вакцинации. В одном только Дагестане за последние 6 лет количество непривитых детей увеличилось в 5 раз. По официальным данным за 2022 год в Дагестане зарегистрировано 44 случая с подозрением на острый вялый паралич. Все заболевшие дети от 3 месяцев до 11 лет. Отметим, что в 90% случаев полимелит протекает бессимптомно и в каждом десятом случае дает клиническую картину неврологического поражения у детей. Большинство людей либо вакцинировано от полиомиелита в развитых странах, либо заболевает и переболевает этой болезнью в детском возрасте. То есть сложно себе представить ситуацию, что в обществе, где полимелит распространяется и переходит этот человек, у взрослого состояния дожил, не переболев этой болезнью. Это в основном выражается в комплексе кишечных симптомов, да, то есть это в первую очередь кишечная инфекция, но некоторый процент таких инфекций проходит с развитием вялого пролича, да, и этим, собственно говоря, полиомиелит опасен. Полимелит существует с человечеством тысячи лет. Это опасное для жизни инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое вызывает поражение нервной системы. Иногда сопровождается лихорадкой, головной болью, болью в мышцах и в горле. Чаще всего распространяется через загрязненные руки, пищу и воду. Иногда передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями. Основной способ профилактики полиомелита это вакцинация. Именно она позволит сформировать иммунитет к полиовирусу. Юлия Солеева, Аделина Абдрахманова, Фарид Сахитаглы, Универньюз. Ученые Инженерного института Казанского федерального университета изобрели установку получения отечественного сорбента для качественного и количественного анализа лекарств. Как это работает, узнавала моя коллега.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 И вновь стартовал ежегодный фестиваль «Студенческая весна». В первый день были представлены программы от двух институтов. Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и Института дизайна и пространственных искусств. О том, как все прошло, Николай Асуховский расскажет.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 Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадиев возглавил организационный комитет международного форума «Казан Дигитал Вик 2023 В этом году наш телеканал будет информационным партнером мероприятия, расскажет обо всех ключевых событиях форума. А на этом пока все. В студии был Илья Андреев. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!